Привет, банда! Сегодня у нас 2 декабря. Погода, как вы видите, наладилась, снег ушел, ветерочек протрусился. Мы сегодня со Стёбой решили по металлокопчику пройтись. Приехали на Старую Местину, именно на железную дорогу. Сейчас мы прогуляемся, всю ее прошакаем, прозвоним. Ну и итоги всей нашей закопухи мы ну, периодически будем показывать. Всем привет! Сейчас вам покажу локацию опять же нашу. Мы заходили с той стороны прошлый коп наш Сейчас мы уже где-то середине начинаем Это у нас железная дорога здесь Ну была когда-то в 90-х или 80-х Кто его знает, когда было такое место у нас Все, стой, Начинаем! начинаем. Стой, мурта, Давай работать Включаемся, как что-то находит, тогда и включаемся Все, давайте, пацаны угу. Мальчик. Давай. Ой, три, три тысячи кубометров вырли, ребят, из земельки. Ну что это за ботва? Потому ну, она не, не планка соединительная. Похоже. Две даже, наверное. Точно, ну он неплохой шманделок. Шмандела, ребят, шмандела неплохое. Ну да, это соединительная что А, ну она может знаешь где? Или или она так прикипела, или бывает, где вот эти сходятся. Ну ведь в ней килограмм 15 надо. Ну-ка давай подкачайся, пока пару-тройку а раз. Опа, все. Степаныч пошел бицуху нарабатывать. Так, положим ее. Да здесь положить, чтобы у нас пионеры ее ни с кому не ездили. Первая находка такая. Фух, да, это вот мы пока бродили тут. Ну, может. кстати, как бы тоже <клышки> планочка, да? Как бы, гляньте, толщина неплохая. Костылики. Такая-то еще вещь. Маленькая, все тяжеленькая. Я понял, но это и универсальная насадочка. Такая вот. Ну, короче, что? Начало многообещающее. Фух. Так, перекур и начинаем заново. Так, пацаны, на этом же месте, в этой же лунке, где мы нашли вот это сигнал был. Вроде продолжение банкета. Продолжение истории. Да. <свеч> Понял, в песочке, да, что-то он шевелится уже. Так, а ты отсюда вон где-то. Да, где-то я там ее подделал о. Че? Думал, лопатик открыть пришел. А да не, это опасно. А мы накопаемся. Накопаемся, правда, что. Залома, идти. Да, был бы, конечно, лом, но его таскать, блин. С попроще. Да ну тут и не сказать, тут песочек, тут как-то можно ее... А, он туда продолжает? Стороны. А изначально я думал это, ну какой-то сигнал не очень надо, короче, дальше идти. Не, ее бы с той стороны, видишь, она с той я стороны поддевалась. Сейчас, чтобы я ее О. шевеление. Я ее поддел. Такой же! Такой же хлопчик! Надо ну, что там прозвонить? Да, сейчас прозвоним. Слушай, а вес не хороший, Килограмм, наверное, не 20-10%. Да, может даже 25%. Вот такие два близнеца. Итого уже килограмм 40 Сегодня прям зачепись. Так, пацаны, отключаемся, продолжаем, смотрим. Если что, включаемся. Так, пацаны, мы все прозагандируем этот бугорчик. Ему дам, нашли две плашечки хороших. А это мы на начало пришли. Что-то вроде имеется. Возможно, такая же железяка. А возможно, что-то другое. Ну, сейчас посмотрим. Вроде уже докопались. Да, вот край нашел край нашел Повыскатель идет в другую сторону На нас уцельно? Давай я порву Да притуши что-то еще что там не скоро Давайте короче мы притушиваем Как будем подрывать так сразу включаемся Пока еще тут копать нормально Так, До цели примерно мы добрались Уже зашевелилось Это... Непонятно, что это за батва? Знаешь, что это? Что-то похоже. Может, может, от поезда будет какая-то деталь. Да ну нахрен? Что над поезда тут делала? Ну все равно килограмм. Какая-то, какая-то лыжа. Лыжа, ребят. А вот так вот. А как вы думали? Это вот так вот зарабатываются рексы. Рексины. Да. Кидай в нашу вот в ту кучу. В добычу. Ну Какая-то какая херь. Херь, мерь. Но главное, что она попадается. И это самое главное. Так, погнали. Ребят, это э, продолжение. Короче, тут такая тема встречается. Я вам сейчас примерно покажу. О, ну нормально, нормально, Давай я пойду отнесу на кучу. Я вам сейчас покажу такую тему. Она портит э, все настроение. Почему? Потому что много идет закопок. А по, по этой фигне мы теряем сигналы. Вот из этой штуки. Видите, да, казалось бы, простой камень, да? Ну, обычный камень. Он там как-то называется, мы его по ходу дела, попозже немножко как будем заканчивать, мы его расколем. Он внутри как серебро, вот у Я не помню, как он называется, но его тоже раньше принимали. Он довольно-таки тяжелый. Вот этот кусочек, в нем килограмма полтора-два. Он, он обалденно тяжелый. Сука, и он звенит как цветной, хороший сигнал от него идет, потому что он как цветной. Он много, конечно, закупок мы делаем э, вот этих камней, очень много. Вы бы сказали бы, блядь, а что, собирайте, типа, ну, сдать. Я даже не знаю, его сейчас принимать. Мы уже нарыли его килограмм, наверное, 6-8 этих камней. Да больше, наверное, даже. Вот, смотрите, за на намутили. Все тут пообрыли уже, как эти, <coughs> как истинные копори. Столько ям, все, ну, попадается. Вот. Пошли мы дальше рубить. Надолго не прощаемся. Ребята, а сейчас я вам покажу одну штуку. Степан, блядь, нашел такую закладку и на ней подорвался. Ну-ка, стой. Еб, еб. И, им. Охренеть. ноги чистят, в тачку я тебя не пущу, пешком пойдешь. Вот так и подрывается. Так главное, где? Вот там глубина, 30 метров 20 туда вниз ползти. И там кто-то закладку сделал. Гады. Так, пацаны, нашли мы сигнал. Интересный, блядь, не сигнал такой очень. Это у нас рельс Рядом камера. В два штыка глубина. Да-да ну, больше, да, нужно, наверное, полтора, два с половиной. Факт в другом. Сколько она идет. Да. Будет обидно, если она 5-метровая какая-нибудь, или 4-метровая. Куда ее девать? Ага, кончается вон там где-нибудь. Да, веса в ней может быть и килограмм 200-300. Не меньше. И жалко. Но здесь она кончается. Вот здесь начало и туда пошла. Ну, сейчас будем копать. По мере поступления информации будем вам сообщать, короче. Ну, сигнал, конечно, очень хорош. Ой, пацаны. Мы все, короче... Саней на том месте Вот такой ров Это у нас идет рельса Которую мы нашли Уже копанули Здесь метров 5 наверное, ров Бомбанули И она падла Не кончается Да и она не кончается Уже руки дрожат Ну, ну как, Глубина Короче, Глубина нормальная <coughs> Короче вы понимали Глубина вот сейчас мне ровным счетом чуть больше колена. Вот так вот. Вот такая вот местинка. здесь вот такие вот виды. Вот, Саня. Это вам это. У в компьютере все, замазаняки такие нахрен. Саня уже эти водянки повылазили. И сам уже руки его... Повбивал, блин. Ну. Продолжаем, бросать жалко, потому что придут такие же люди сюда выкопают А мы уже, считай, полуработы сделали А брось сейчас они 100% Ладно, включимся как, будет что интересно Так, пацаны Ребя Все уже мокрые, пипец Хоть выжимай Короче, на надыбали такое, что ни рук, ни ног Как сегодня стрим вести, непонятно Нарыли, рельс уж нашли, 9, примерно 9 метров мы уже ее от, ну, прокопали, еще конца края нету. завтра будем продолжать, но самое главное, чтобы ее ни с кому не пионеры. За ночь. Да, но ну, вес в ней обалденный, это не шахтная рельса там из-под Вагонеток, железнодорожная, вес охеренный в ней. Я не знаю, как мы ее завтра будем вообще с этого окопа доставать. Но ну, вымотались на нет. Но ну, завтра будем продолжать. С утреца прям приедем. Будем да, ее привет. дорывать И что-то думать. Э, искать машину с приема С резаком, скорее всего. Что приезжали, ее резали. И сразу будем вывозить на сдачу. Потому что ну, там, где мы храним металл, смысл ее туда везти э, Такую здоровую. Вот она уже 9 метров. Вот все, засними. Сейчас вот. вам покажу. Сейчас, пацаны. Вот смотрите, пацаны. Вот она канала идет. О, на ножде кончается. Ну давай я туда встану. Да, на... вот смотрите. О. Вот здесь, О, там и... она кончается. Метров.. Еще она Еще она не кончается. А сигнал, если, судя по металлоискателю, еще как минимум метра три. Вот тут такая траншея, правда как бык насал, но как копается, да и сама леса, она конечно неровная Страшно другое, теперь всю ночь не будем спать, чтобы она никуда не ушла, блин Просто вопрос стоит в том, что если мы ее выкопаем и все у нас благополучно получится Возможно мы закажем экшен камеру, уже дела пойдут, как говорится, в гору так, ладно, мы будем собираться чуть по чуть. Завтра продолжим контент. Да, завтра продолжим. Уже видите его. Посерело уже все. Все, давайте, пацаны. Привет. Продолжение. Сегодня 4 декабря, мы продолжаем. Откопали уже метров 12. Рук нет, ног нет. Только есть лом и лопата. я только, только покажи. Но это того стоит. Будет, ну, покажи. У нас сегодня, кстати, два помощника небольших Эх. операторы. Операторы снять? Короче, это, сейчас, сейчас выкапываем. Здесь в МАЗа приедут люди с резаками. Нам надо выкопать и достать. Люди приедут с резаком, с весами. Сами порежут, сами, взвесят, сами погрузят. А мы только будем листать кэш. Но мы вам это покажем. Сто процентов. Все, снимем. Орешку, не не Все, нажимай. Пуши, пуши мотор. Так, пацаны, ну мы, короче, нашли конец. Аж там. Вот он саня. Вот я стросом 12 метров. 12 20. Да, 12-20. Приблизительно э, рельса 65 Вот То она есть, родная. Мировая. 64 метра, 64 килограмма в метре вагоном. Но вот этот кусок не, но она реально тяжелая, потому что мы пытаемся поднимать нереально, она тяжелая. Мы, двое. мы двоем с тросиком пытаемся с пацанами со своими, блин. Они подкидывают, пытаемся ее подорвать. Ну вроде подрывается, хоть бля. Сейчас будем как-то что-то. должны чуваки приехать с резаками Наме главное попытаемся, может достанем как-нибудь. Чтобы они ее пошинковали резаком Да, считаю. потому что упереть Мы изначально вообще рассчитывали ее туда, до машины тащить Но мы поняли, что мы ее и метр не протащим А мы с этой канавой подорвать Хотя бы опрокинуть на вот эту Землю, блин эту, да. Насыпь эту И тут они уже приедут, пошинкуют А там посмотрим, может время будет, еще пошукаем С металлокоптером Так, все, мы отключаемся, делаем дела дальше Ну что, парень? Видите, видишь, тут гандабир подрываем рейс реально тяжелая что мы делаем мы потихонечку потихонечку подготавливаем пока парни не приехали подданкрачиваем, тем самым мы ее потихонечку приподнимаем вверх чтобы они были места чтобы зачистить, чтобы резаком обрезать ну вот, таким моментами, вот такими как говорится в час по миллиметру мы продвигаем потому что вдвоем нереально что-то сделать у меня 100% больше полтонный Ну а можно полтонный, может меньше Я Уже просто сил нету Ну короче, по ходу пьесы сейчас мы будем продвигаться Вам что-то будем показывать Да, пока что двигаемся Вот такие у нас сооружения здесь Ломик для подстраховки Чтобы пальцы не остались И вот такая вот Погнала трельса от Так, отключаемся Дальше продолжаем так, пацаны, фронт работы у нас продвигается, двигаемся чуть по чуть. Вот так мы ее вытащили донкратом. Погода не радует. Погода не радует. Погода не радует. Погода мокрые, да, моросит. Стоит. Сейчас Я вам того. покажу. Вот она, родная идет. Здесь мы вот такие подпорки, чтобы вытащить ее, блин, Подонкрачиваем, подлаживаем, поданкращиваем, подлаживаем. Вон она гуляет до конца. А там вот такая вот. Блять, тут на нас заснял. Мать Если что, с майликом замажем. С Маликом замажем. Короче, эта находка у нас вчера. Мы подубили время. И сегодня. Ну что, пока отключаемся. Как будем что интересное там туда снимем. дня, сегодня третий день такого гемороя Да, третий день Короче, реально, вызывали мы людей Расскажем, находка хорошая Но с ней проблем реально неописуемо Приехали эти черти, которых мы ждали два дня Сегодня они приехали э, в 11 утра Мы здесь 8 э, Посмотрели Да ну нафиг мы не будем Тут надо заезжать, ждать, пока замерзнет это надо тут резать, за рельсы нам могут предъявить там на трассе гаишники Я говорю, я тебе звонил, я тебе говорил, что рельса, что копаная, все Короче, промурылись, мы, мы им сказали, давайте, гудбай, идите бродите дальше Здесь по месту местных нашли, мужчина в возрасте Заскочил, все прекрасно на газели, на эту насыть заехал Сейчас благополучно ее режет. Сейчас мы пошинкуем, загрузим и отвезем Непосредственно уже на приемку там, там мы будем Там мы будем дальше смотреть Завать уже по весу а Там уже в ходе веса как за ним все расскажем Еще покажем все. Да, в машине там сядем, посидим Сейчас переключусь Короче, пацаны, мы профугали с этой рельсы 2-3 дня Чуть ли тут не ночевали До вечера сидели, чтобы короче у нас не спионерили вот, Как Саня говорит, да Связались мы с мудаками, которые приехали Посмотрели, говорят, давайте подождем, пока подморозит. А погода сейчас такая, что все тает и подморозит, наверное, в начале января. Так что бессмысленно с ними было связываться. Ну, тут по месту, правда, что нашли нормальных людей. Тут мужичок подъехал сейчас, попилит, все нормально. Вон Саня ходит там, баллоны поправляет. Мужичок, он пилит нашу рельсу. Как бы это лучший, лучший вариант, который мы нашли, получается. Ну что парики Вот и закончился этот момент Три дня Три, ребята, три дня мы вошкались этой рельсой Момент X настал Все, увезли, все Порезали 400 килограмм ровно это рельса выстрелила вот. Но там ценник немножко меньше Так 21 рубль килограмм Прием идет А то, что они приехали с резаком, короче, по 19 На семь с половиной. Покажи модератор да, на половиной тысяч мы сейчас это все дело сдали, вот бабки, чтобы никто ничего не думал, рельсы нету. все покажем, посмотреть. вот здесь у нас приемка сразу на месте проходила, сразу с весами, вот она эта местина, здесь она лежала родная. Ну еще, конечно, такой, да, немаловажный, мы с этими упырями время, конечно, потеряли, которые обещались приехать. Единственное, конечно, хорошо радуют такие большие находки, но это проблемные находки, ребят. Но сейчас контакты есть, можно, даже если попадутся, можно копать, люди приедут, будут резать, сразу на месте забирать. Чуть-чуть по маленькой цене, но зато все на месте, все быстро. А вообще это делает такое немножко геморройное, в том плане, большая, большая железка, большие немножко начинаются проблемы. Мелочь, что мы собрали, в багажник кинули, все. Ну вот. За три дня мы, короче, победили. Но и мы думали, что сегодня опять ничего не получится. И уже хотели ночевать, потому что эти упыри, которые приехали с резаком, они знают, где лежит. И могли ночью приехать смыкануть. Но вы сами понимаете, сейчас в каком времени мы живем. Время такое, что это копейки. да? Вот семь с половиной тысяч, как бы, да. За них бы приехали, у них все есть. Чик-чик-чик. Времени полчаса. Почикали, уехали. Ну, хорошо, что все хорошо. А вам а, спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, а мы будем дальше продолжать снимать даже наверное зимой. В льду будем плавать и снимать в речке Да, как вы успели заметить, что у нас уже лежит снег. Да, снег есть. Это за вчера Вчера ничего не было, вчера дождь ушел. Сегодня она падала сантиметров 10-12 снега. Ну там в льду. контенте как раз будут моменты вчерашнего дня, как раз посмотрите, как вот за, за ночь. Но у нас предстоит вот эта работа вот эту дорогу вот она, железка здесь шла. И в ту сторону. Да, и в ту сторону идти, просматривать. Ну, у нас место, конечно, в городе. До да хера. Вот, так что на этом мы будем закругляться Но вам еще скажем, напомню, Подписывайтесь Прожимайте лазайкосы Дальше будем снимать как бы контент По мере возможности, по мере погоды Контент делаем для вас как, Чтобы вы смотрели, что вы интересно, поддерживайте сама главное поддержка да, Если наш не рейлица, звоните нам Сами не копайте, мы разберемся Приедем своим риском Все, давайте, Все. давайте Парни